Кому подойдет кето диета, а кому лучше даже ее не начинать? Кетогенная диета – это диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов для повышения кетоновых тел в крови. Я вам оглашу список состояний, при которых кето диета противопоказана: первое – заболевание печени, ожирение печени и цирроз; второе – синдром Жильбера; третье – период беременности и грудного вскармливания. 4. Заболевание щитовидной железы. 5. Дефицит веса и астеническое телосложение. 6. Пониженное давление. 7. После инфаркта. 8. Желчекаменная болезнь или отсутствие желчного пузыря. 9. Камни в почках. 10. Подагра и заболевания суставов. 11. Острый период любого заболевания. Номер 12. Любые расстройства пищевого поведения. Номер 13. Панические атаки и повышенная тревожность. Номер 14. Аминорея, проблема с менструальным циклом. Теперь вот друзья, знаете, подойдет ли вам кето-диета или нет. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!